Множество раз Славику не говори неправду сходило все с рук. Но у любой сказки бывает конец. В случае со Славиком у конца было прелестное имя ⁇ Дашечка. Ее так звали все. В 162-сантиметровом теле проживал дьявол. И даже он иногда чувствовал себя каким-то бедным а, главное, благочестивым родственникам. Славик встретил Дашечку в Питере на полусветском приеме. Он поехал в город на Неве на неделю развеяться, не был там года три и рассчитывал на приключения. Тем более Славик практически впервые выгуливал абсолютно лысую голову. Волосы начали бросать Славика, и он по привычке ушел первым. Новая внешность придавала Славику уверенности и азарта. Дашечку Славик заметил сразу. Ее нельзя было не заметить. Черные волосы, бразильская задница и красное платье, трещавшее на этой заднице практически по швам. Что еще нужно в таком сером городе, как Питер? На лицо Славик уже не смотрел. Надо отметить, Дашечка в тот момент была в очень разобранном состоянии. Она металась между двумя мужчинами. Хорошим и плохим. Ну, как плохим, с недостатками. А вот хороший был предельно положительным. Даша разрывалась и ныряла вглубь себя. Делала на это и в тот момент, когда Славик зашел с тыла. «Возьмите меня охранником к вашей фигуре. Я готов просто стоять рядом. Как вас зовут?» Дашечка промолчала, посмотрела внимательно на красовавшегося Славика и высказалась – «Ты совсем охренел?» Славик опешил. Продолжение тирады было достойным такого начала. «Ты думаешь, я тебя, слезняка, через четыре года не узнаю? Нет, я поражаюсь твоей наглости. Ты меня трахнул, кинул на деньги, теперь не узнал и начал клеить заново? Славик, я даже не знаю, хочу я тебя убить или книгу о тебе написать?» Славик понял, что ему выпало зеро. Как человек, изучавший статистику, он знал, что рано или поздно это должно было случиться. Дашечку он вспомнил. Он не смог тогда устоять против соблазна не отдать Дашечке долг. Он взял якобы на взятки милиционерам, чтобы его не арестовали. Но он не был бы Славиком «Не говори правду, если бы не пошел в банк тем более Дашечка стала настоящим секс-динамитом, и было видно, что в тротиловом эквиваленте она скоро выйдет на ядерный заряд. Славик торжественно повернул оба красных ключа. Он покачал головой, уставился в никуда и через долгую паузу произнес «Опять! Опять, Славик! Сколько же мне нести этот крест!» Мучения и безысходность звучали в каждой букве. Дашечка пыталась возмутиться, но начала подозревать, что все-таки что-то не так. «Какой крест? Ты что плетешь?» «Обычный крест, деревянный. Я хотел бы перед вами извиниться». Славик не знал, что такое искренность, но читал про нее в Википедии и попытался изобразить. Дашечка продолжила не понимать. «А, мы теперь на «вы». Ну хорошо, извиняйся, но лучше деньгами». Я хотела извиниться за своего брата. Я, видите ли, не Славик. Я его брат. Близнец. Часть Дашечкиной взрывчатки не выдержала. Что? Меня зовут Альфред. Так в семье сложилось. Ну, знаете, один ребенок удается, а другой, другой, ну, Славик. «Меня в подростковом возрасте отправили в Лондон, а Славик остался здесь. Мы с детства почти не общаемся, и вот я приехал, считая туристом, в Петербург, и такой конфуз. Меня, представляете, практически побили даже вчера за него. Я не знал, что он здесь так знаменит. Извините еще раз. Давайте я вам отдам деньги, которые он у вас украл, и чтобы не вызывать неприятные ассоциации – Прервем наше несостоявшееся знакомство. Сколько Славик у вас взял? Славик произрастал из хорошей почвы своей интеллигентной и образованной семьи, поэтому речь его была, когда надо, богато, и когда надо, предельно насыщенно вежливостью. Только вот надо ему было очень редко. Дашечка сначала онемела, затем на ровном инстинкте началась денег, но быстро осеклась. Тысяч пять долларов. Простите, ради бога, я, вы, вы, вы так по, по, по, похожи, разве что лысый. Я правда не хотела. Ничего, ничего. Как вас завтра найти? Мой водитель привезет вам деньги. Актер не выходил из печального образа. Славик, не говори неправду, решил, что ради Дашечки, которая действительно как-то фантастически расцвела, он готов временно расстаться с такой суммой. Махинатор, конечно, был уверен, что найдет, как вернуть ее назад. Хотя даже если не найдет, Славик признал, что секс с Дашечкой стоил этих денег. Плюс к этому Славик верил в некое кармическое равновесие. В денежном эквиваленте он развел прекрасный пол на несколько десятков, если не сотен, свиданий с Дашечкой и решил немного вернуть назад. «Да не надо, что вы!» Дашечка испытала редкое для себя чувство стыда и еще более редкой симпатии. К тому же фраза про Лондон не осталась ее незамеченной. «Я Даша. Вы Альфред, да?» «Да, имени не лучше, но дедушка был Альфредом, любил меня». Славик мысленно извинился перед своим дедушкой, которого звали Иосиф Михайлович. Иосиф Михайлович с того света послал Славику луч восхищения и одобрения. «А мне нравится. Необычно и вам очень идет». Так, а вы, вы, вы... Дашечка искала тему для продолжения беседы. И нашла. Славика! Славика давно видели? Очень давно. Нет, мы не общаемся. Ну, я не виноват, что меня родители отправили в Гарвард, а его нет. Славик изобразил еще одно чуждое ему состояние — раскаяние. Но Дашечка неожиданно поставила его в тупик. А вы еще и в Гарварде учились после Англии? Ничего себе! «Первый раз вижу выпускника Гарварда!» Славик почему-то был уверен, что Гарвард находится в Англии. Но не растерялся. «Ну, а куда еще после Англии ехать?» «Только в Гарвард!» И тут Дашечка почувствовала, что Бог решил вернуть не только деньги. Альфред нравился ей все больше и больше. Она временно отложила свои метания между плохим и хорошим вариантом кавалеров. А на кого вы учились? На финансиста. Надо же! И я. Финекс закончила. но ну, не Гарвард, но все-таки. А какая специализация? Специализация у Славика была примитивная. Найти инвестора и кинуть. Я работаю на высокорисковых рынках. Помогаю людям чувствовать жизнь. Ведь просто деньги давно уже никого не радуют. Нужен пульс, пульс жизни. Вот я и объясняю людям, как рисковать, но не потерять все. «Не даете жить, то есть?» Дашечка усмехнулась. «Не даю себя обмануть мошенникам. Таким, как ваш брат?» Очень верно подмечено. И тут Славика потянули за язык. Ему очень захотелось узнать, что о нем думают женщины. В собственной неотразимости он был уверен. «Даша». А я так понимаю, мой брат вам запомнился. А что вы о нем скажете? Оставим это между нами, обещаю. Конченая скотина. Но знаете, что удивительно? Славик проглотил про скотину, но заинтересовался, что же в нем удивительного. И что же? Он уникальный человек. Славик начал рдеть изнутри. Дашечка продолжила. Вот на вид абсолютный лох. Знали бы, как он одевается, полное отсутствие вкуса при стремлении произвести впечатление. Челюсти Славика создали давление несколько атмосфер. Славик сквозь них процедил. Наверное, собеседник был интересный, раз как-то смог вас очаровать. Старые анекдоты и одические штампы с трудом заставляла себя смеяться. Славик начал искать нож. Что ж тогда в нем такого? Он был близок к истерике. И тут его синило секс ну я не удивлен он еще в школе только о нем и говорил секс да вы смеетесь нет ну честно только без передачи славик абсолютное бревно если можно так сказать о мужчине ну и анатомически не, не то чтобы одарен ой ой простите вы же близнецы но, но знаете я слышала, что в этом вопросе у всех все по-разному. Славик, очевидно, изменился цветом лица. «Подождите, подождите, вы мне все время не даете сказать самого главного. В вашем брате не было ничего, кроме...» Дашечка стала искать слово. «Кроме какого-то адского магнетизма негодяя. Вот было ясно, что у человека ничего святого, вообще ничего». И это завораживало. Даже на секс это, оказывается, влияет. Сама начинаешь верить, что тебе хорошо. Нет, конечно, на этом магнетизме долго женщину не удержать при полном провале во всем остальном. Может, Славик это знал и поэтому уходил всегда первым. Но в момент общения Даша заулыбалась, очевидно, погрузившись в воспоминания. Славик сжал мандарин, и тот лопнул. Нет. «Простите, простите, если обидела, просто сразу видно, вы другой, совсем на него не похожи в этом смысле Слово. Да, безусловно. Как говорил дедушка Альфред, «в семье не без Славика». И ставил Славика в угол. Иосиф Михайлович попросил чертей болтать тише, ему стало очень интересно. Да и чертям тоже они давно ждали Славика и хотели понять, к чему готовиться. «А у вас...» Семья, наверное, с какой-то надеждой на отрицательный ответ спросила Дашечка. Славик был в нокдауне, но кое-как собрался на второй раунд. Была, была, мы развелись, дети с мамой в Беверли-Хиллз, а я вернулся в Лондон, Вот, пробую начать новую жизнь, путешествую. Видите, до Питера добрался. Славик сделал глоток, дотянул на лицо скуку и использовал запрещенный, но эффективный прием». «Даша, я, наверное, вас уболтал, да и сам как-то устал за день. Если вы не возражаете, я запишу номер вашей карты и завтра переведу вам деньги». Все-таки брат за брата отвечает. «А сейчас я, пожалуй, пойду». Даша практически вцепилась в Славика. «Подождите, подождите, мне так с вами интересно. Если вы не возражаете, я завтра на ужин вас приглашу. Тем более деньги, я так понимаю, у меня теперь есть?» Она засмеялась и незаметно стала анфас. Славик еще раз оценил изгиб и понял, что до завтрашнего ужина он дотянет с трудом, но из роли не выходил. «Ну, если вы настаиваете, я буду рад. У меня в Питере не так много друзей». «Славик! Твою мать!» прилетел из угла зала. Славик скрипнул всем телом. «Ну что ж за день-то такой?» Он обернулся. Московский друг издалека продирался сквозь толпу. Он был не очень трезв, это если скромно оценить его состояние, Славик схватил Дашечку за руку и сказал «Сейчас, сейчас я разберусь, подождите меня, это уже всякие границы переходит." Славик рванул к приятелю через толпу, врезался в него и зашипел в ухо. «Костян, Костян, срочно прикинься, что ты обознался, у меня фобики на хвосте, я изображаю своего брата-близнеца, срочно, извини, я тебя ударю, не давай мне сдачи». Славик ткнул Костю в живот и громко рявкнул «Какой я тебе, Славик, глаза раскрой, животное пьяное!». Славик вернулся к Дашечке которая пребывала в восхищении. Интеллигент и ударить может. Это же идеальный человек. Даша, вы простите, простите, но я уже не выдерживаю тогда. И это Питер. Вы представляете, что в Москве происходит? Ладно, я домой, тогда до завтра. Вот мой номер телефона. На следующий день они поужинали. Славик продолжал игру и не проявлял никакой сексуальной инициативы. Прощаясь, поцеловал руку. Даша потом на руку долго смотрела, пытаясь понять свои ощущения. Она впервые расстроилась из-за отсутствия секса на первом свидании. Потом они пообедали. Славик основательно подготовился по линии финансов, а также на всякий случай перечитал Бродского, выучил даже кое-что. Особенно яростно Славик двигал тему супружеской верности, порядочности, заботе о женщине. Чуть в религию не свалился. На «ты» Славик перешел под давлением. Славик был идеальным. Он даже сам в себя влюбился и захотел за себя замуж. Наконец он понял, что пора узнать, какова Дашечкина задница на ощупь после стольких лет разлуки. Но его останавливали Дашечкины слова про его анатомию. Славик боялся, что его узнают по члену. И решил уточнить, возможно ли это. Женщины, которая от столь откровенного вопроса не упадет в обморок, в окружении Славика не нашлось. И он, как это всегда бывало в безвыходных ситуациях, набрал жену. «Привет. Славик, ты что, умер? Ты позвонил из командировки?» «Нет, нет, все хорошо. Работаю в поте лица. Твое лицо не потеет. Что тебе надо?» «Да тут э, с Костиком поспорил на пять тысяч долларов. А может ли женщина узнать мужчину по члену?» Ответ последовал моментально. «Костика не знаю, а тебя да». Славик сначала от неожиданности заглох а потом с какой-то обидой спросил. А почему меня, да? Член такого идиота, как ты, хочется запомнить из антропологических соображений. И на всякий случай. Костику привет, я работаю. Ситуация для Славика легче не стала. Но похоть победила. В разговоре с Дашечкой он зашел издалека. С радостью посмотрю, как ты живешь. У тебя, мне кажется, чудесный дом. Славик взял Дашечку за руку. Даша смотрела Славику в глаза с такой нежностью, что он задумался о своей жизни. Альфред, слушай, даже не думала, что когда-нибудь такое скажу. Тебе ведь можно сказать, как есть? Конечно. Славик приготовился услышать о Дашечке нам желании стать матерью. Пожалел, что уже женат, но не изменил себе. Параллельно думал, как бы все-таки вернуть после секса пятерку. Его размышление прервала Даша на признание. Не могу я. Не могу. Ты прекрасный, ты замечательный, ты мечта женщины. Но вот знаешь, помнишь, я тебе говорила про магнетизм. Прости, но я поняла, что для меня это главное мужчине. Вот хоть Славик и скотина, и секс с ним был так себе, и я бы ни за что не хотела с ним еще раз увидеться, но я его год забыть не могла. Что-то в нем есть, чего нет в других мужчинах. Этот самый адский магнетизм. А в тебе его нет. Славик, это, конечно, перебор, но и ты уж слишком чистый, что ли, слишком хороший. Нет в тебе никакого изъяна. Стерильный ты. Дашечка прослезилась. Что ж я за дура-то такая? Мне, наверное, к психологу надо на консультацию. Вот вечно я влюбляюсь в придурков. А пока прости, ну не хочу, не хочу я тебя, да и себя обманывать. А давай просто дружить. Я буду очень рада. Уверена, ты прекрасный друг. Иосиф Михайлович решился дар речи. А черти пошли на консультацию к психологу. Благо, в аду их пруд пруди. Дашечка после той истории, не задумываясь, выбрала плохого. Она все про себя поняла. Вместе они прогуляли деньги, возвращенные Альфредом, и послали ему кучу фотографий своего свадебного путешествия. Ну а Славик в результате той встречи потерял не только пять тысяч долларов. Он лишился самого главного своего адского магнетизма негодяя. Он делал все, чтобы его вернуть, но тщетно, магия исчезла, просто темная сторона силы не любит, когда ей изменяют со светлой, еще и пытаясь всех при этом надуть. В итоге Славик, не говори ни правду, был оставлен всеми своими женщинами. Всеми, кроме жены. Она его не бросила. Она его любила просто так. Иногда это случается. Очень редко. Почти никогда. Но бывает. Нужно просто верить.